А это террасная доска Хольцхоф шовная. Рабочая ширина 140 мм, 22 мм высота профиля. Состоит на 60% из древесной муки, 35% полиэтилена и 5% красителей с ультрафиолетовыми стабилизаторами. Шовная доска Хольцхоф имеет двустороннюю поверхность. С одной стороны классический вельвет, обработанный щетками против скольжения, с другой тиснение под дерево. Крепится она с помощью специальных металлических или пластиковых клипс, которых требуется 20 штук на квадратный метр. Необходимое расстояние между лагами 40 сантиметров. Поверхность с рекомендуется только для малопроходимых мест и частного применения.